Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про болевые ощущения на фоне невроза. Очень часто, когда ко мне обращаются, люди сталкиваются с определенной разной симптоматикой. И очень часто люди сосредотачиваются на какой-то своей симптоматике, которая ярче, ну, наиболее ярко выражена. В большинстве случаев, когда человек говорит о болях, то он говорит о мышечных болях в теле. То есть именно боль связана с тем, что болят руки, болит спина, болит шея, болят ноги, болит там поясница, например. Другие какие-то ощущения, когда говорит человек, болит сердце, например, то он просто чувствует покалывание на фоне гипервентиляции легких, на фоне своей тревожности. То есть, когда уточняешь... Именно реально ли это боль, человек более, более четко, точно называет свои симптомы. И оказывается, что это не всегда именно боль. Но на самом деле симптомы страха как таковые не способны вызывать боль. Потому что страх ⁇ это эмоция, которая возникает сама по себе. У всех людей всю жизнь возникает страх. Мы его очень много раз за всю жизнь испытываем. И никаких проблем с болью здесь быть не может. Но боль возникает. И здесь на самом деле это связано с не физиологией, а с тем образом жизни, который вы начинаете вести. Когда мы говорим о работе мышц, мышцы вообще, в принципе, любые ваши мышцы в любом месте вашего организма работают одинаково. Они всего лишь напрягаются и расслабляются. Они сокращаются и растягиваются. Вот вся функция мышц. Она больше ничего не умеет. Она может только сократиться и потом растянуться. Напрячься и расслабиться Больше мышцы ничего делать не может Когда у человека постоянно происходит фоновая тревога У него постоянно происходит выброс адреналина То есть он испытывает страх Возникает эмоция страха, Мозг дает сигнал над на выброс адреналина И возникают вследствие этого симптомы страха То есть человек сидит себе спокойно А организм выдает ему адреналин Как будто он сейчас будет от собак убегать или, в принципе, он когда за что-то переживает, он уже находится в состоянии взвода. И когда у нас усиливается кровообращение, сердцебиение, активизируются функции, ваш организм готовится к определенным действиям. То есть вы как бы подготовлены к тому, чтобы бежать. И когда вы только собираетесь, например, бежать в любой ситуации, вы уже автоматически, мышцы у вас в напряженном состоянии находятся. То есть они как бы не расслаблены но и не напряжены полностью, как делают это при нагрузки. Но они находятся в тонусе, в неком таком тонусе. И вот когда такой тонус, нервное, такое нервное напряжение на фоне повышенной тревожности сохраняется у вас на протяжении нескольких дней, недель, месяцев, это приводит к определенным болевым уже ощущениям мышцах. Потому что мышцы, грубо говоря, они просто не отдыхают. То есть у них постоянно напряженное состояние. И поэтому многие клиенты, которые обращались, женщина, например, жаловалась на то, что у нее болят руки, из-за того, что у нее болели руки на фоне тревожности, то есть мышцы были так, нервное напряжение такое было длительное, что уже начало, уже мышцы стали уставать настолько, что начали болеть. А из-за того, что они болят, она перестала давать физическую нагрузку на мышцы Избегала что-то таскать, перетягивать Потому что мышцы же болят, руки же болят И получается, что человек не получает напряжение мышцы Вследствие которого потом будет этап расслабления А он все время находится в нервном напряжении В полунапряженном состоянии Когда человек со временем находится в таком состоянии Мышцы начинают уже болеть вот таким образом болевые ощущения в мышцах возникают именно из-за того, что вы определенный образ жизни ведете. Для того, чтобы решать проблему болевых ощущений, обычно помогают всего две вещи. Первое, и причем здесь я рекомендую делать это все одновременно, потому что делать что-то одно может не дать хорошего эффекта сразу. Первое, что нужно делать, это научиться, ну, то есть начать заниматься спортом. То есть начать давать нагрузку на те мышцы, которые болят. Чаще всего болят именно те мышцы, которые как таковую нагрузку не получают. То есть есть мышцы, например, спины. Вот мышцы вот эти, трапеция, шейные мышцы. Они у нас практически не работают. И ваша задача заниматься тем спортом, например, в зале, где вы будете напрягать именно эту мышцу, напрягать ее так, то есть она должна функционально, функционально работать полностью, чтобы она получила большую нагрузку тяжелую физическую, чтобы мышца устала физически, мышца сильно сокращалась, чтобы потом она перешла на этап расслабления, чтобы вам нужно было восстановиться. И, конечно, может быть, первое время у вас еще сильнее будут болеть мышцы. Это нормально, потому что они, по сути, у вас атрофированы. Если они все время были в хроническом нервном напряжении, то потом они не могут просто вдруг расслабиться и чувствовать себя комфортно. Но... Раз за разом тренируя мышцы, вы будете приучать их работать в режиме максимальной нагрузки сокращения и расслабления. И таким образом вы войдете в нормальный режим работы своих мышц. У вас не будет вот этого нервного напряжения. <coughs> То есть вы тем самым убираете нервное напряжение, потому что когда вы дали большую нагрузку на мышцу, она потом настолько устает, что ей нужно восстанавливаться. Она физически уже не может напрягаться. То есть вы как бы сильно устали Мышца напрягаться не будет Она будет продолжать быть в расслабленном состоянии Даже если вы ей сигнал даете Мол, напрягайся, давай Она все равно говорит, все, я не могу, я устал, я восстанавливаюсь вот. И это позволяет как раз убрать болевые ощущения Второе направление, которое нужно подкрепить к этому Это снижение общей фоновой тревожности Потому что боли в мышцах, симптоматика Это все возникало постепенно на фоне повышения тревожности Сами симптомы симптомы ВСД, невроза, тревоги, тревожного расстройства они не являются проблемой, они являются следствием они являются следствием повышенной тревожности то есть, как, как, когда вы часто реагируете в течение дня страхом это и есть ваша повышенная тревожность ваша задача менять свое восприятие к этим тревожным ситуациям для того, чтобы вы их спокойно воспринимали для этого есть и другие видео на канале, которые вы можете посмотреть надеюсь, это видео было полезно чтобы вы теперь поняли, что нужно сделать с болью, что нужно делать с вашими физическими нагрузками. Если у вас еще остались вопросы по каким-то около темам, обязательно напишите в комментариях. Я комментарии все читаю и сниму видео ответом на ваш вопрос. Всем пока, друзья!